Приветствую всех! А, в этом уроке будем создавать бизнес-страницу, которая нам понадобится для дальнейшей работы. Приступим. Вы находитесь на своей странице. У вас есть функция сообщества. Нажимаете. Если у вас этой функции нет, вы нажимаете вот тут на любом месте. Есть шестеренка нажимаете на шестеренку, и вот тут есть э, убрать галочку, поставить галочку, ставить галочку, нажимаете, супер, у вас появляется. Вот, тут есть кнопка создать сообщество. Сообщество состоит из двух типов: есть группа, есть страница. Группа это просто люди заходят к вам, набирается база подписчиков и они смотрят ваш контент то есть они ну, объясню сейчас в дальнейшем также есть бизнес страницу создать публичную страницу можете на это можете на это можете на это покажу потом можно что дальше делать нажимаем публичную страницу название страницы Буду показывать на примере своей страницы, она у меня недавно была создана, вот, да, вот, недавно создана, вот уже подписчики есть, то есть люди, смотрите, вот название бизнес-страницы, не просто имя и фамилия, а должно какой-то посыл нести человеку, то есть вообще что эта страница представляет себе. Что вы даете людям? Вот я напишу, допустим, бизнес двадцать 20... нет. Так, ВК двадцать. выбираете тематику. Эта тематика нужна для того, чтобы ну, что вы продвигаете, какие вообще ну, сама по себе тему тему выбираете для себя. Если вы продукты рекламируете в вот, своей <coughs> странице, значит продукты, если одежда, значит одежда. Но суть так. Мы будем делать, ставить наверное. Ну, поставлю блогер. Так, и сайт. Мы будем смотреть, как там настроен. Так, сайт. Так, нажимаем, так, а, вот, да. так, сайт, можете ставить любую ссылку, допустим, ставлю. вот эту, создаем сообщество. Вот, написали, вы создали сообщество, тут можете почитать советы, можете... Действовать, как тут говорят, можете по-своему а, Нажимаем «Пропустить», вот у нас сайт появился, мне он потом не нужен будет, надо выбрать его Вот, название появилось и так далее. Дальше идем «Настройки», нажимаем «Управление», а, вот тут описание сообщества. Будем опять смотреть. Вот у меня тут написано описание сообщества. Можете свое что-то придумать. Можете у меня подглядеть. В принципе, тут. А вот. Появилось описание. Дальше идем. Адрес страницы. Адрес страницы это... Ну, просто чтобы выглядело у вас красиво, вот я, допустим, сделаю вот так. А, надо по-английски. Так, VK. Вот. Видите, адрес уже занят. Вы сами можете тут выбрать вот, адрес «Свободен». Появится этот адрес вот тут. Вот он. Когда человек нажимает, ну, потом покажу, нужно будет тут изменения не сразу делаться. Вот. Ну, на, на, на примере вот этой страницы. Вот, вот у вас вот так будет. Можете фамилию свою сделать, если она не занята. Очень тяжело подобрать, потому что, ну, потому что многие используют. А фамилии, как правило, пересекаются. Дальше идем. Управление нажимаем. Так. Это мы сделали. Кнопка действий. Смотрим здесь. Вот кнопка действия. Ставим ее включенный. И вот тут тип действия. Я сейчас покажу, где это отображается. Это открыть сайт, позвонить в ВК, написать в почту. Ну, вот обычно вот эту кнопку ставить. И ссылку вставляю. Рекомендую ставить ссылку в весь страниц. И перейти тут вот тоже кнопка перейти. Сдать вопрос. Пускай перейти. Смотрим. Вот эти кнопки появились. Человек нажимает на кнопку, его перебрасывают на. Сами знаете. А, так, это мы сделали. Нажимаем управление. Вот тут самое важное указать возрастные ограничения, чтобы он. Не засоряли малолетние, там, которые не платежеспособные. Тут ставим 18 лет старше. Ограничение подробности. Так, здесь обязательно телефон ставим. Можете ставить, можете не ставить. Я оставлю обычно пять. Тут показать автора, дата рождения. Но вот тут дата основания, дата рождения, дата. А ну да свою дату рождения ставить день 24 85 можете ставить эти настройки можете не ставить тут зависит от вас Ну тут предлагаемые новости мы будем ставить всех пользователей Или можете выбрать только от подписчиков и выключим Нить. Смотрим. Вот мы настроили вот дату рождения, можно не ставить ее, вот тут все это редактировать надо, потому что это лишнее, я считаю. Так, будем ставить дату рождения, можете вставить, можете не ставить. на ваше усмотрение. Сайт, сайт я тоже убираю, и сохранить, дальше, ну вот автор появился, и наверное, телефон со мной связаться можно. Тут описание, то есть человек читает, все заинтересован, дальше идет. Так, это мы настроили, то есть сделали, дальше, тут страну можете выбрать, я не убираю тут. Все смотрят. Так, дальше. Разделы. Входим, смотрим. Как... Разделы. Вот тут разделы, которые будут появляться у вас на странице. Я убираю тут. Нет, аудиозаписи не надо так. тут можете оставить все фотоальбомы аудиозаписи мероприятия так товары тут ставить подключив раздел товары вы сможете создавать карточки товаров и объединить их в подборке на главной странице в сообществе будет отображаться блок с товарами. Если вы товар рекламируете, вы можете это использовать. Регионы, доставки. Но тут у меня не выбрано. Тут можно товары сделать. Выбирайте город. Тут это не... Тут интуитивно все нужно настраивать для себя под индивидуальный подход. Вот. У меня вот тут, допустим, выбран товары и Россия. Регион. Вот. Надо выбрать. Если вы продаете что-то, можете выбрать. Валюту магазина, написать продавцу кнопку поставить, ссылку на товар, контакт, связи и так далее. То есть это, я говорю, это все индивидуально настраиваться. Главный блок. Тут опять же, можете выбрать, можете не выбирать, у меня видите, не настроено это, я не использую это, я не продаю товар. Так, э, дальше... Комментарии. комментарии. Да, и при каждой настройке не забывайте нажимать кнопку ⁇ Сохранить ⁇ Видите, оно убирается. То надо. Сохранять. Комментарии. Тот, -то сайте комментарии, включены. Тот, -то читаете. Запретить комментарии от сообщества, включить фильтр нецензурных вооружений, включить фильтр по ключевым словам. Сохранить нужно. Тут есть кнопка, удаленная фильтром. Это вот если вы включаете фильтр по ключевым словам, вы можете выбрать. Так, по указанным ключевым словам будет удаляться комментарий. То есть, если вам человек пишет, а вам.. Вы тут вставите, допустим, не знаю, там, нецензурная речь какая-то, там, слова. Если эти слова будут появляться, у вас будет это автоматически удаляться все. Вот слова должны перечислены через запятую. Слова может содержать лати латиницу, кириллицу, цифры и Слово не должно быть, короче, двух символов. То есть вы вот тут через запятую прописываете. Вы можете это делать, можете не делать. Допустим, неадекват какой-то появится, начнет вам писать, обзываться, вы можете это использовать. Раньше я использовал, сейчас это не использую, то есть неадекватов меньше становится. Я этому, собственно, рад. Нажимаем, так я уберу, сохранить. Сами можете использовать, можете не использовать. Нажимаем ссылки. где это будет отображаться ссылки вот здесь отображаются вот здесь то есть у вас есть сайт блок какой-то вы можете туда загрузить ну, взять допустим ссылку ну, вот у нас есть посадочная страница мы вот ставим ее Вот видите, внутреннюю стрелку контракте или внешний сайт. А, все понял, почему. Объясню, почему нельзя с самого начала поставить эту ссылку. Так, так вот у вас появилась, нажимаем так, все. дальше идем «Адреса». Тут ставим. Читаем. Добавьте адреса и время работы вашей организации. Данные будут отображены в блоке информации в вашем сообществе. Включены, ставим. Тут показать карту. Карта отмечена на ней основным адресом. Вы можете сделать так, вот, как я делал. Так, мы сейчас посмотрим, как у меня тут. Я уж не помню, я все интуитивно настрял, потом менял все. Нужно смотреть, что работает, что не работает. Вот у меня тут выключено стоит. Мы можем также выключено сделать. Значит, это не надо. Так, дальше идем. Меню. Где меню будет отображаться? Меню отображается. Вот. Ну тут видно меню. В принципе, может тут меню отображаться ваши фотографии, блоком поставлены. могут отображаться видео. А можно вообще убрать это меню. Так, меню сообщества. А тут нужно нам ссылку или на объект внутри. Тут можете улучшать свое сообщество с помощью нового меню ссылок, выделите важные для вас товары, записи статьи и многое другое. Вот мы тут пока ничего не делаем. Да. Пока ничего не делаем. Так. Но ну, у меня вот тут э, установлен рассыльщик. Э, в следующих уроках будет настройка этого рассыльщика, как автоматически э, система будет работать за вас рассылать сообщение, то есть все э, это будет показано, будут ряд видеоуроков, посмотрите, настройте и примените. Сейчас мы настраиваем бизнес-страницу. Так, меню. Так, работа с API. Тут э, ключ доступа нужно будет создать нажать но ну, тут выбрать надо будет это в, сервис, в самом, э, сервисе самом сервисе вконтакте нужно это сделать чтобы сейчас объясню вот тут есть вы можете подтверждать действие получать пуш-уведомления с помощью приложения вконтакте на вашем мобильном устройстве для этого необходимо привязать устройство страницы, то есть телефон свой Твердить через телефон. Привязывайте устройство. Дам на ваше придет сообщение. Телефон. Да, должен прийти, будет приложение будет установлено. И Дальше. Так, истории. Тут включены-выключены. Сейчас посмотрим, как у них. Тут. тут включены. Опять же, интуитивно все можно это посмотреть. Для чего это надо? Так, участники. О, вот тут участники. Список участников не показывает на странице сообщества. Полный список участников будет доступен руководителям, остальные видят в сообществе только друзей. Сообщество не будет отображаться на странице пользователя. Ну посмотрим, как у меня там. Вот у меня стоит не показывать. Значит, ставим руководителя. Это очень интересная штука. Вы можете своей страницей управлять не один, а можете добавить руководителя, любого человека, который у вас тут будет включен, и он также может управлять этой страницей, добавлять контент э вместе, то есть э делать это, и естественно, потом в будущем также можете свои ссылки э на этом, допустим, у вас есть 100-200 тысяч, тысячи людей на странице, и вы можете делиться своей информацией, то есть кому интересно, там тот или иной контент, он будет переходить на ваш контент, читать, на ваши ссылки нажимать и переходить там в дальнейшем в рассылку там и уже э, ряд писем будет приходить, вы будете с этим человеком дружить, либо давать какую-то полезную информацию о вашем бизнесе, о вас или там. Делиться какими-то книгами, какими-то PDF-файлами и так далее. То есть... Дальше идем. Черный список. Вот вы можете добавить людей в черный список. У меня сейчас пока некого добавлять. Когда люди там начинают неадекватно себя вести на странице, вы просто его заносите в черный список, и он ничего не может делать уже на вашей странице. Просто доступ закрыт закрытку. Да, дальше. Сообщение. Тут интересно. Вот сообщение сообщества. Тут выключено. Я ставлю включены. Вот тут есть приветствие. Покажу, как это работает. Вот есть кнопочка написать сообщение. Нажимаем написать сообщение и тут вылазит такой виджет. Виджет это. Ну, вот, грубо говоря, это приветствие. То есть.. Вот я, допустим, беру это. И можете также делать. Вот. Здравствуйте, для более быстрого ответа. Напишите мне волосы. Так, так. И добавить в левое меню. Вот оно у нас добавилось. И сохранить и проверять вот кнопочка написать сообщение то есть человек перешел нажимает и ему вот тут приходит здравствуйте более быстро ответ напишите мне ЛС". то есть человек может нажать и перейдет ко мне и в личное сообщение мне напишет либо вам да. так смотрите дальше сообщение беседы Тут можно создавать беседу. У вас есть люди в вашем группе, в вашем странице. Вы можете включать этих людей в беседу. По порядку просто вписывайте их и создаете эту беседу. И можете уже активно в этой беседе участвовать друг с другом, либо ваших подписчиков. Кто-то задает вопросы, отвечает коллективно. Это тоже очень удобно. Дальше идем. Так, да, и приложение, приложение, так, в нашем случае приложение нужно будет а, использоваться на данном этапе одно, это называется сендлер рассылка сообщений, вот так написано, нажимаете добавить. У вас вышло, вы добавили. Тут кому доступно, все пользователи убирать снипет. Что такое снипет? Снипет это, это вот. Вы тут можете почитать, вы можете выбрать название кнопки, которая будет сопровождать ссылку на приложение. Это снипет. Это может быть слово, это может быть на кнопке слово написано. То есть перейти, создать, играть, купить, открыть. и открыть поставлю. Название приложения. Сэндлер. Сохранить. Смотрим. Вот оно в меню появилось. Нужно будет настроить. Тут изменяем название. Так. Тут читать. Или читать. Так, тут можете не отображать меню собственного, меню не будет показываться, я буду отображать. И загрузить обложку этого сниппета. Мы поставим сейчас. Этого вот дядьку. Можете любое другое ставить. Вот эту можете вот так сделать сохранить вот и смотрим вот видите то есть не видно там какой-то там а вот стоит подписаться Да, в, сл в следующем видео уроки будут э, как раз настройки этого рассылчика Sandler, как им пользоваться, э, настройка пошаговая э, писем, такая очередность, тайминг, э, также Utm-метки. Кто не знает, что такое УТ-метки, это э, те люди, которые будут приходить, вы сможете их отследить, откуда они пришли. Это все будет в следующих уроках. А. Да. Самое главное. Мы настроили с вами бизнес-страницу. Чтобы она была привлекательнее, нужно создавать э -э образ. Для начала нужно загрузить фотографии. Рекомендую загружать свою фотографию. Не какую-то там кошечку, собачку там, потому что вы бизнес-страницу вести начинаете, если кто не ведет. У вас будет тут отображаться только вы. У меня уже много всяких фотографий сделаны. На... бизнес-странице. Нет, я, наверное, эту не буду ставить. Но тут нужно понимать, тут нужно вам подумать будет. Какое вы фото загрузите сюда? Так. Так, так, так. Я, наверное, загружу. Да, вот эту я загружу. Сохраняем. Так. И сохранить изменения. Все, вот я появился. А вот этот э, значок, который я сейчас делал, увеличивал, там, уменьшал. Так, что еще тут нужно сделать? Обложку. По поводу обложки сообщества рекомендую выбирать горизонтальную. Покажу, почему нужно горизонтально. Вот горизонтальная обложка тут. Кнопочки распределены. То есть человек нажимает подробней. Вот этот сэндлер работает, рассыльщик. Вот так он будет работать у вас. Тут тут. все эти настройки будут в следующих уроках. Сейчас мы акцент делаем на бизнес страницу. Вот, обложку. Индивидуальный подход тоже должен быть. Добавить, нажимаем обложку. На своем компьютере у вас должна быть уже обложка готовая. Да, кстати, по созданию обложек тоже есть сервисы. Без всяких применений фотошопов, без всяких применений каких-то платных сервисов. Все это можно сделать бесплатно последующие уроки также будет это все отображаться, как это все делать, как это все сделать профессионально, чтобы люди заходили, кликали и так далее. И так далее. Тут нажимаете, я вам просто показываю, добавить обложку. Вот это разрешение должно быть, минимум обложки. Выбираете. Не знаю. Но у меня нету сейчас готовых обложек. У меня были. Ну вот я настраивал. Ну давайте Так вот, сделаем. Но опять же видите, она. И сохранить. Вот тут нужно, живая обложка может сделаться, разместите до 5 больших видео или фотографий в обложке своего сообщества, которые будут переключаться автоматически. То есть они могут автоматически переключаться. Давайте посмотрим, как это будет работать. Я это не использую, но кто-то использует. Допустим, смотрите, есть интересные... Если вы ведете бизнес, такие лайфхаки небольшие. Так. Баннеры нужны, баннеры, конкретные Так, так, так, так, так, Давайте вот это возьмем. Одну вот эту я просто показываю как это работает это динамическая обложка называется она работает но кто-то использует кто то не использует она мелькает Вот эту вот смел. Нет, вот это не надо нам. нам нужны... Хотя... Смотрим, как у нас отображается. Ну, лучше свои какие-то делать. Видео можете поставить, короче. Вот у меня гори эти горизонтальные обложки сделаны. Так. Нет. Вот эту возьмем. Ну, вот желательно, чтобы вот такие обложки. И еще одну возьмем. где-то с тегами была обложка. Yes. Видео записывается в реальном времени. ну вот так. Так. У меня вот где-то было с тегом, хочу в команду мне вот это нужно. Вот такая у меня фотография была. Сейчас я документы посмотрю. Так, так, так, так, так, так. Где он? Найти. Короче, суть в чем чтобы у вас было вот. чтобы у вас было вот тут пять больших фотографий Сейчас покажу, как это работает. Так. Не знаю, вот это еще. Разные можно убирать. Я просто показываю, как это работает. А, вот. Фотографии в движении. Можете галочку убрать. Можете оставлять. А тут можете почитать. Живую фокусу фотографии проживаются во время просмотра. Отключение этого от эффекта может быть полезным, если вы используете изображение с текстом. То есть, что я и говорил. То есть, давайте, сделаем. Посмотреть. Вот. И вот мы создали обложку, мы создали страницу, но почему-то у нас динамика не работает. А сейчас мы это все поправим. Потому что я отключил. Да. Скорее всего я отключил это все дело. Сам сказал, сам отключил. Обязательно проверяйте все. Вот видите, показывать фотографии в движении, да? Так, так, так. так. Сохранить, нажимаем. Возвращаемся. Не знаю, у меня, скорее всего, фотографии будут не подходить под размер. Там нужно под размер подгонять эту динамическую обложку, чтобы она работала. А тут можете редактировать обложку, нажимаете также. Вот, редактировать. Но суть у нас э, заключалась, как создать страницу, э, офор маленько оформить ее. И, естественно, уже... В последующих роликах будет настройка вот этого сервиса, сэндлер, расстрельщик. Как правильно утаим вот метки. Увидимся в следующем уроке.